В этот момент мне казалось... Нет, мне показалось, как будто бы я встретил настоящего льва. У него были большие глаза и жирненький животик, прямо как у моего кота-пирожка. Ты тоже мечтаешь писать блоги на самые различные темы? Тогда все, что от тебя потребуется, это знать английский язык, записать видеоинтервью. Занимайся тем, что у тебя выходит лучше всего вместе с Remote Employees.